За что же задержано, понимаете? Mm. За что задержано? За распространение за... Каким образом вы распространяли наркотики? Заклидывал. Ну, закладки делали? Да. А с кем ты делал? Иногда один. Иногда. Иногда с девушкой. Вы готовы дать признательные показания? Да по поводу того, что вы раскладывали наркотики вместе с вами и вами руководил вот этот Аджикистан Готовы да. дать признательные показания? о отслуживаете? Да. Так, сами наркотики потребляете? Нет. За что задержаны, понимаете? Да. За что? Ну, за распространение. Чего? Наркотиков. Каким образом вы распространяли наркотики? Ну, для вас, для вас. Готовы дать признательные показания? Сотрудничество следствием? За Thank <laughs> you.